Смотрим Зину Карину. Я тебе сказала, я вот за этой крысятины убирать не буду, понятно? Да почему после какого? какую Да купила? потому что, потому что это, даже на собак-то не похожа. Похожа, просто маленькая собачка. Ты спучеглазая какая? Да после какого он за какого мину? Да вот ты... Слышь, что там окно разбили? Да ничего там не разбили, ты мне с вот эту крысу надо отсюда, вообще надо депортировать. Иди проверь, иди проверь. А вот купил бы нормальную собаку? Купил бы нормальную собаку, пришлось бы в три раза больше за ней убирать, чем за малышом. Вот это вот... Она бы проверяла, а-ля. Блин, чего там так долго? Собачка радуется, блин. Съемкам. Сейчас подожди. Такие вопли, как будто там что-то с Кариночкой делают. Такое. Это, это, это... Что? это, все, это, все, это все. человек а, с разбитым сердцем. С грабителями пьет водку. Грабители пожалела. Грабитель у него пистолет. Я тебе это пистолет? с Димуля. Это человек с разбитым Я Я Подожди, ты знаешь, что, что тебе вот эти... Опьянели очень быстро а Они а хотя бы не грабят меня! Да давай, ну, Цыганечка на заднем плане ест суп и поварёшка, блин, такая. А, а, тихо, Дима, Дима, тихо! А, Человека тихо. бросила же. Ты думаешь, это хорошая жизнь, вот это вот все начало? Ну зачем грабить-то? А, да подожди, подожди. Дима, закусывай. А, тихо! Давай, Дим, убирай его из Мразь, кто... Грабителя надо пожалеть, ё-моё Непонятно зачем Что ему делать, а? ему да... Всех в дом, всех-всех-всех в дом Всех жалеем И всех зовем к себе домой, большой Ты калываешься, что ли? Эй, эй Газон Газон туда. Что? Он срежет газон, и он будет у нас. Газон, это, гарсон, это официант. Им придумывали, знаешь, как, газон, газон. Чинить все. Лес. Ходить или коляжное бюро? Ходить будем. Ходи. Ходи. Все, короче, давай иди. Правда, сильно захмелели. Чутимся. А. Надо любить людей, понял? Я ментов вызван. Все, убить людей! Давно пора уже. Мощное такое видео, блин, так здорово. Смотрим Карину. Даже не разогрето до конца. Слушай, я конечно все понимаю, мужчина, который работает, придирается, видимо, понапрасну. Несчастливая судьба была и хочет, чтоб несчастливый сын был с невесткой. Целыми днями должен есть нормальную еду, а не вот это. Я уже не говорю о чистоте. Каждый раз, когда я к вам прихожу, везде грязь, пыль, как ты там живешь, я... Натыркивает сына против невесты, невестки. Тут нервы могут и не выдержать тут. Ряд ты мне меня такой надо? Что, мам, ты меня прости? Я такую девушку, я не смогу назвать дочери. Так и не стоит называть, ё-моё. И нервы не выдержали. Ты посмотри на неё, а! Мы уже не раз говорили с тобой на эту тему. Сколько можно? По-новому начинает Скандал. Сынок, я же хотела... Я сказал, хватит! Обиделась, ёма. Тыркова-тыркова, что то обиделась-то. Дорогая, давайте помогу. Срёта так... И ты туда же. Но она же твоя мама. Я вообще-то на твоей стороне. Ты при причем здесь? Кто? Семья дороже отношений. Блин, а Карина это понимает. Кто на чьей стороне? Мы же вообще-то одна семья. Ну что? есть мы будем сегодня? Свекровка проголодалась, ё блин. Давайте обедать, блин. и все закончилось хорошо то что не промокло, можно съесть и пойдет даже не разогретая еда винегрет не греют и обида прошла как и злость и как всегда карина Карина, видимо, детектив смотрит. Захватывающий. В пять вечера у тебя. Куда это приглашают? За этой машиной быстро тут собак сутул, а? Фу, лю... Настоящий детектив. День рождения у кого-то. Поздравляю! Мама! А ты же мне сказал, что он мне изменяет. Ты телефон отдала, чтоб я за ним проследила. Кто? Я? Да, да ты что? Я просто подарила тебе опарина 2 и сказала, что он имеет пятикратный гибрид. Как он мне понравился, ты телефон так понравился, что решила запилить рекламочку с ней. И все, что побалдели ультрадарк. Зашлем темноте. И... и прочитать все характеристики. Что до чего? В нем. А мужики все изменяют, и бабы так думают. Хороший телефон, блин. Правда хороший. А мы посмотрели рекламу. Ну и этот вайн посмотрим тоже. Алло, Сань, ну начал увидимся сегодня. Братан, сегодня не получится. Я хочу с девушкой, помнить. Ну ты кидала. Выбрать ее. Встретиться с девушкой или встретиться с парнем, с другом. Не знаю даже, что и выбрать. И Жене стало грустно как-то. В большом городе. все встречаются кто-то с кем-то встречается надо ему кому-то кого-то найти и даже наташа встречается с согоненком. И в Москве, блин, Кремль. И в Москве Женя встретил Карину. И что-то заёкало в груди. Так здорово, давно в Москве не был. Бук. Мечтаю съездить. И весь, весь клип идет под песню «Таблетка» Женину. Блин, надеюсь, не последняя песня такая, нормальная. Вот так вот. Вот так встретились два одиноких сердца. Этот клип под эту песню вообще будет очень здорово. И выложить на ютубе, наверное. Всем привет. Как обычно, смотрим. Первое свидание так неожиданно, все идеально. Настя! Наконец-то! Я не это имела в виду. Как рыбак. Вовремя подцепить парни со свадьбой, но не, не раньше и не позже. Давай еще погуляем. Давай сходим в кино. Настя, когда я тебе сказала, что у меня чешется голова, я не это имела в виду. Я ну, сказала, по часам! И Настя вызову обезьянку. Чтоб она поковырялась ей в волосах, в ушке. Хорошая бюзенка такая, смешная. Ты сама не знаешь, что ты хочешь? Ёлочка, я тебя поздравляю, этот подарок <с> для тебя! бы ты лучшая подруга! Ты же моему парню писать?! Сука, иди сюда, Миша! Ты не знал, что ты... Карина, что то подруге не то сказала. Чё, ананасы жрешь? Хочешь стихотворение? Отстань. Да давай стихотворение расскажу. Отстань. Я стихотворение. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день мой последний наставит буржуи. Мэй Мы, О, ни себе это... Настя, это самое, соображает, чьи стихи. Я вот не подумал бы. Его. Масти образованная девочка-то. Карин. Карин в свадебном платье очень прикольно выглядит и зайчик тоже в виде женчики. Oh. <смех> ложись, ложись, ложись Вон еще обезьянка есть Карина, лежать, лежать Ты что, офигел что ли? Лежать Ты что говорил? Да ты же обезьяна по гороскопу Какая обезьяна? Тупая. А Каренечка не дрессируется вообще, не дрессируется Машка, кусать Ну и в конце дава Видать у него куча дел Ему надо сняться в бань, записать трек И встретиться с фанатами, короче, всю такой талантливый певец, все там, все такое, блин, что же ему там не, не делается-то? Ну, он стопом, он работает. Наверное, он сейчас уже готовится, пойдемте посмотрим. А вот так вот самый талантливый певец готовится к выступлению, песни записывает. Мелкую в мелкую какую-то игру играет. Не знаю, мне кажется, допотопный еще. Ноутбук еще допотопный какой-то. Да, готовится. Вовсю готовится к сегодняшнему тяжелому дню. Прям посмотрите, просто ты вот это тварь плотный тварь, график. Ты такая тварь. Прямо мразотная такая. Прям подождал, чисто выжил, наверное. Молодец. Мелкая-мелкая какая-то стрелялка. Неужели взрослому человеку интересно? Не то что танки World of Tanks. Блин, ну не. Ч-то сразу так. Можно, в принципе, и клип сделать. Ах, разговор уже был, -мо она смешно, знаешь как? Блин, ну надо правильно, конечно, побе... Блин, как и встретила свекровка-то. что то, -то по-моему, тоже, тоже... Типа... не слушать бредни.